Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин собрал свой полк и сказал им: «Пойдем домой. Ведем войну уже семьдесят лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они» смерть их дети сходят с ума от того что им нечего больше хотеть а земля лежит в ржавчине церкви смешались с золой если бы хотим чтобы было куда вернуться то время вернуться домой этот поезд в огне и нам не на что больше сжать этот поезд в огне куда больше бежать? Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы. Это спор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки марша, Нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, Мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, И нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, И нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, Пока мы не увязли в борьбе умрет, если будет ничей пора вернуть эту землю себе